Вы смотрите это видео потому что вам нужны деньги и это я не предполагаю это я утверждаю со стопроцентной гарантией, потому что в нашем мире к, к счастью или к сожалению человек не может жить без денег и даже если человек говорит ой да мне там деньги не нужны или там меня деньги мало интересуют то это он не будем говорить слово там плохое, что он лжет. Это проход скорее всего, просто лукавит. В нашем мире всем нужны деньги. Кому-то доллары, кому-то евро, кому-то фунты, кому-то японские иены. Но вообще лучше, конечно, чемодан денег. Это реалии нашей жизни. Поэтому... Скорее всего, вы будете это видео смотреть до конца, почему? потому что вам тоже ну, как бы интересно, где эти деньги взять. И скорее всего, вы находитесь в поиске. Самый простой вариант – это найти ну, первую работу мало денег, находим вторую работу, третью, третью работу. Если вы предприниматель, то у вас есть какой-то бизнес, его надо расширять или организовывать другой бизнес. Если он удачный, то у вас больше денег и вам надо увеличивать свои обороты. Если он неудачный, то вы прогорели и вам надо рассчитываться с банком и искать деньги на новый бизнес. И вот это колесо постоянно там кружится, то есть мы всегда в поиске, в нехватке этих бумажек сейчас они пока бумажные появилась сейчас уже электронная криптовалюта но неважно в каком виде она будет в виде монет в виде бумаги в виде электронного какого-то счета это не имеет значения главное что мы пока привязаны к этой единице обмена и они нам нужны итак вы находитесь в поиске Поэтому вы сидите в интернете, задаете всякие ключевые вопросы, как заработать денег, где больше там платят, все разные варианты, и не исключено, что вы попадете на такую тему, ну, как бинарные опционы. И, например, есть такая платформа Alintrade, и какое-то попадете на какое-то видео, где красивая девушка или какой-то молодой парень, или серьезный, там, деловой, в деловом костюме мужчина будет рассказывать про, про, про, про простоту зарабатывания деньги на бинарных опционах. И на самом деле это так. Посмотрите. Ну, допустим, единственное, что я сразу обращаю внимание, что все вещи на платформе я буду проводить на учебном счете. Итак, кто-то будет говорить, смотри, как легко. Итак, берем 10 тысяч, делаем ставку на 10 тысяч, нажимаем кнопочку, например, красную или зеленую. Ну, В данном случае давайте нажмем красную кнопку. В это время этот человек или эта девушка вам рассказывает про какие-то стратегии, пока объясняет, что как это работает, что это самая эффективная стратегия, самая там, современная и беспроигрышная, что стопроцентная гарантия, и таким образом в таком коротком там, видео, ну или это видео может быть там несколько будет каких-то сделок, и показывает. График вот пошел вниз, подождем еще 7 секунд, кто-то молится, кто-то пальцы скрещивает, и тут э Происходит чудо, его на вашем счете оказывается 18 тысяч рублей. Таким образом, этот человек говорит, что вот за одну минуту можно заработать 8 тысяч рублей. Смотрите, как просто, смотрите, как легко. Типа, приходи ко мне в команду, я тебе научу, как, как это делать. Или буду тебе подсказывать, что надо делать. Буду тебе подсказывать, в какое время надо торговать. И... В какую сторону наделать ставку? И смотри, вот как легко. И на самом деле, ну, если э, взять, э, положить руку на сердце, сказать, это на самом деле легко. То есть это факт. На бинарных опционах зарабат, зарабатывать очень легко. Почему? Потому что в этом никакой нет сложности. Вы бесплатно регистрируетесь, заводите какой-то э, депозит. Э, эти деньги, вот, э, ставим эти деньги, нажимаем кнопку, ждем одну минуту, все. Это действительно очень просто заработать на бинарных опционах деньги. Это факт. Но мало кто говорит, что есть такое понятие теория вероятности и есть определенные законы теории вероятности и что с такой же вероятностью как заработать деньги например 80 процентов в данном случае мы заработали инвестировали 10 тысяч и а получили 8000, то есть 80 процентов, то с такой же вероятностью можно и потерять ваши деньги. То есть могла быть совершенно другая ситуация. Например, возьмем вот эти 18 тысяч, которые сейчас есть 18 раз два, три. 18 тысяч. давайте, так, сейчас посмотрим. <кхм> ну, давайте попробуем их. Еще раз нажмем кнопочку вниз. И тут происходит, да, как бы... Вроде график шел-шел вниз, значит, скорее всего он пойдет вниз, а тут он берет и разворачивается. График разворачивается, то ли это судьба какая-то, то ли это какой-то злой рок, то ли это как бы э, брокеры, которые недобропорядочные подделывают вот этот график, или они следят за вами. И получается так, что мы надеемся на выигрыш, а получаем Давайте дождемся. Осталось 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда. И вот смотрите, в одну секундочку наш счет опустил. То есть наши деньги, у нас только что было 18 тысяч на счете, а в результате мы потеряли и заработанные деньги, и потеряли те деньги, которые у нас были. Итак, мы пришли на эту платформу для того, чтобы заработать деньги. Если вы приходите на какую-то работу, то вы проделываете какую-то работу, например, работаете неделю или месяц, и в зависимости от как бы, плодов вашей проделанной работы вы или получаете деньги, на выходе или вас увольняют или просто вас обманывают и вы не получаете деньги, то есть у вас только недополученная прибыль. Но на бинарных опционах немножко другая песня, прежде чем заработать деньги, вам нужно инвестировать свои деньги, то есть вам надо их где-то взять, вам их надо занять, вам надо их отобрать от семьи, то есть эти деньги потратить не в холодильник, а положить на эту платформу. Деньги, которые у вас отложены на обучение, или деньги, которые вы отложили на отпуск. То есть вы их берете, то есть они у вас есть, то есть вы их могли бы поменять на какие-то полезные там вещи, а и вы берете их, кладете на эту, инвес... на эту платформу, и одна минута, и их нет. Для чего я это и говорю? На самом деле... Для новичка, а вы скорее всего новичок, потому что если вы смотрите это видео, скорее всего вы новичок в инвестировании и в бинарных опционах, то вы очень сильно заблуждаетесь в том, что придя на, на бинарные опционы или на торговую платформу, вы хотите быстро получить деньги. А на самом деле получить деньги, заработать деньги это не первичная задача это вторичная задача первичная задача это сохранить те деньги которые у вас есть которые вы завели на торговую платформу поэтому первая задача у, у, у вас как у новичка еще раз это очень важно если вы это как бы не поймете вы сольете депозит а, хорошо если один а скорее всего вы сольете два депозита или 10 депозитов или 100 депозитов и сколько бы вы ни заводили деньги вы будете их сливать и терять вы будете беситься, вы будете разочарованы, вы будете на какое-то время уходить потом обратно возвращаться, потому что действительно простота зарабатывания денег на бесконарных опционах она подкупает, она просто не оставляет вам выбора и вы всегда будете возвращаться на эту платформу и всегда будете сливать деньги и это будет происходить со всеми 90 процентах случаев еще раз со всеми в 90 процентах случаев, но 10 процентов будут на вас, на ваших потерях зарабатывать деньги это как бы факт и теперь вопрос не в том, что хорошо это или плохо а вопрос в том, где вы хотите оказаться в 90 процентах вариантов когда вы будете сливать деньги или в 10 процентах когда вы будете зарабатывать и вот первая правда жизни которую я повторяю это научиться еще раз не зарабатывать а первое это научиться сохранять свои деньги поэтому я и веду вот этот курс как не слить депозит как заработать первые деньги на бинарных опционах еще раз, это очень важное, как бы вот это предложение, оно состоит из двух частей. Первое. Как не слить депозит. Точка. Второе. Как заработать первые деньги на бинарных опционах. И конечно всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, это видео было вам полезным. И вы в описании к этому видео найдете эту ссылку, запишитесь на вебинар, и он совершенно бесплатный. На этом вебинаре вы получите вот эти злободневные вопросы, которые мучают вам, вас мучают сегодня, и может быть они помогут вам, первое, сохранить ваши деньги, это самое главное, а второе, не исключено, что этот вебинар поможет вам заработать первые деньги.